Привет, ребята, дорогие! С вами снова Оптимус, снова Хилл Рейсинг 2! Сейчас мы с вами... Ух ты, сколько у нас чемоданов уже! Кучу, кучу, кучу! Пооткрываем, но немножко позже, а пока у нас в магазине новый наборчик прикольный появился... Ну, естественно, гонки с друзьями, но давайте, наверное, немножко медалек позаработаем. У нас есть 7 медалек, еще 3 медалечки нам нужно заработать, и мы сможем открыть с вами все-все-все-все-все чемоданы, которые вы сейчас видите. Обязательно их откроем, но немножко позже. А пока давайте погоняем и заработаем все-таки наши долгожданные три медальки. Вот, три заезда, получится ли у нас сейчас работать подряд в три медали или нет, я не знаю, смотрим, пока идеальный старт Оптимус, давай, ну давай Оптимус, гони, гони давай вперед и мы конечно же пока занимаем первую лидирующую позицию, но нас ребята пообходили, вот, Соперники все все сильнее и сильнее Наверное, сказалось немножко времени нашего отсутствия Вот, а может и не сказалось Кто его знает В общем, едем, играем И пока первая медалька не, не у нас Вторая позиция Ничего, заработали очки для общего счета И это уже есть хорошо Следующий заезд, мы стартуем со второго места. Поднимемся ли мы на первую строчечку после этой гонки или не поднимемся, я не знаю. Но старт пока многообещающий, в принципе, как и предыдущий раз. Не знаю, получится ли удержать эту позицию, но будем стараться. Давай, оптимул, давай, давай, давай, едем, едем, едем, едем, медальки собираем. Привет, елки, заправочку забрали. Так, здесь нужно быть осторожным О, не, перевернулись Отличненько, знаете, сколько раз мы там шею ломали Олень, пока И у нас первая позиция И какая же у нас сейчас строчка на турнирном табло Давайте показывайте. уже, ух ты, первое место С отрывом в одно очко Шаткая позиция, но постараемся ее удержать Вот кстати, вот этот холмик, который мы только что проехали ребят я стараюсь на нем не газовать а как вы делаете когда проезжаете вот я не газую чтобы высоко не взлетать может у вас какие-то другие стратегии есть проходить этот этап пишите нам об этом нам очень интересно узнать как же вы это делаете может и мы так будем делать Так будет лучше А пока вторая медалька И личный рекорд Сломали шею на фи финише уже На самом 8 очков В принципе в общую копилку Приблизились к легенде номер 4 а Кто-то может сказать Да ну четвертая легенда Это мелочи Но для нас это ну как бы Нормально Фу. У нас 4 заезда Чтобы заработать одну медальку Я думаю сейчас ее Рванем в первом, а в следующем просто будем зарабатывать себе очки бонусные, чтобы приблизиться уже к четвертой легенде. Ребят, наверное, я, знаете, что сделаю, я постараюсь как-то... Не... Ну, в общем, посидеть подольше в этой игре, чтобы пораньше вам показать уже четвертую легенду. Но при условии, что это видео соберет как минимум 30 лайков. 30 лайков. И естественно не забываем подписываться на канал делать репосты делитесь видео чтобы ваши друзья тоже могли с вами делиться своими впечатлениями и, естественно указывать нам и подсказывать как и где можно улучшить свою езду вот мы рады любым подсказкам и очень сильно будем благодарны вам за это вот так что ребят не, не жадничайте, делитесь. А у нас второй раз подряд, вторая позиция достижения. Ой, сколько у нас уже этих достижений, я даже не знаю. Интересно, можно ли где-нибудь посмотреть все достижения своего персонажа, или нельзя посмотреть. А пока у нас идеальный старт, и мы со старта отрываемся от всех. Нужно уже занимать первую позицию и забирать свою медаль. Сколько можно уже, не знаю, оставаться на лавке. Второго места. У нас два подряд вторых место, я напоминаю. А нам нужно занять хотя бы одно, чтобы получить медальку. Вот оно! Ура! Ура! Все, все, медалька наше. Первое место. И первое турнирное место. Впереди еще один заезд. Или это уже четвертый заезд? Ну, не помню. А, нет, вот еще один заезд. У нас отрыв 2 очка. Получится ли у нас занять первое турнирное место или не получится, ну, сейчас узнаем. Сейчас проедем и узнаем. Э -э ну, ребята очень серьезные. Я вам сразу скажу. Прокачанные, опытные, наверное, что-то знают, чего мы не знаем. И поэтому, ребята, просим вас делиться с нами опытом. Только не советуйте нам. Там, Покупать все за деньги или какие-нибудь читы использовать, потому что мы такие советы, как бы ну, принимаем, но пользоваться ими не будем. Играем честно, без всяких круто. Вот. Полу... О, нормально, первое место разделили. Отлично, вот. И у нас теперь есть возможность пооткрывать практически все чемоданы. Ну, если дадут рекламу на последний, откроем тоже. А пока красный чемодан, который мы Так долго выбаривали Что у нас тут? О, улучшала куча Дайте нам на супер дизель улучалку. кто кстати тоже ждет Улучшалку на супер дизель На какой нибудь, ставьте пальчики вверх а, Опять нету Вообще, вообще если честно ждем Магнит, магнит какой? Уже объяснялось 50 раз Повторяться не буду Кто смотрит мое видео то, да, вот, вот такой вот магнит мы ждем только не на танк в общем а, так о рекламу дали отлично открывайте нам чемодан открыли Реклама кстати, была очень интересно а, мотороллер мотороллера нету мне кажется что нам дают на тоже чего у нас нету не эти машинки есть у нас улучшалки опять на мотороллер а, классно спасибо за улучшалки ребят Подписывайтесь на, на, на канал, ставьте пальчики вверх, обязательно делитесь нашими выпусками. Всем пока-пока.